Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный. Не может русский человек быть счастлив в одиночку. Ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив. Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание. Назначение человека именно то, чтобы делать добро. То не купец, у кого деньги дома. От пословицы не уйдешь.